Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, вот моя страница ВКонтакте, вот она так выглядит, сегодня мне пришло сообщение, я хотел бы с вами поговорить о безопасности криптокошельков. Любых, любых крипто кошельков Но так как э, я в большей степени участвую и пользуюсь крипто кошельком призм Вот он у меня То я больше буду говорить о нем э, Потому что мне более все понятно с этим кошельком Так вот, пришла информация Сегодня мне Володя скинул информацию, благодарю его за это что использовать смартфоны э, ну, не очень безопасно смартфоны именно Android самые безопасные смартфоны это Apple Ну и меня вообще как бы удивляет тот факт что э, люди держат на кошельках по 20 тысяч по 10 тысяч монет но не могут позволить себе купить iPhone и пользоваться безопасно кошельком, чтобы с него не воровали деньги теперь по поводу воровства денег с любого криптокошелька есть куча сайтов фишинговые сайты они называются допустим зайти кошелек призм вот человек просто берет в поиске, вбивает призм валет кошелек и переходит по различным вот этим ссылкам и на самом деле попадает на сайт мошенников почему на сайт мошенников потому что Мошенники делают в интернете все так, что ты переходишь и вроде бы визуально вот так вот у тебя все выглядит. Меню, логотип и все вроде бы одинаково. Но на самом деле ты находишься на сайте мошенников. И когда ты заходишь на свой кошелек, вводишь свою парольную фразу, ты просто оставляешь им, этим мошенникам, свою парольную фразу. И они немного погодя, после того, как ты заходил, они заходят в твой кошелек и выводят оттуда деньги. <coughs> и сам единственная верная ссылка, это вот эта ссылка. То есть, чтобы ее увидеть, я вот так вот сделаю. То есть, тут только буквочку S добавить и все. Вот, https, двоеточие, две наклонные, wallet .prism space Все, это единственный верный кошелек, но я им пользуюсь с декабря месяца, только этой ссылкой. То есть, я не ищу в поиске, то есть, я не забиваю в поиске вот так вот, войти в призм кошелек. Это нельзя делать. Ни с Яндекса, не с Гугла, не с Сафари, ни откуда. Только конкретно заходить по ссылочке. Вот она. И все, чтобы символы совпадали. Чтобы была буква Z, точечки, SP. Там. То есть, все точно так же. Но мошенники берут и меняют какую-то одну букву. И вы, когда невнимательно читаете вы просто берете и заходите на чужой сайт, на чужой ресурс и туда вводите свои 16 слов. И много-много, я уже насчитал 20 человек за последнюю неделю, кто просто подарили свои деньги мошенникам. А почему? Да потому что не пользуются, халатно вернее относятся к своим деньгам. Это все равно, что вот, понимаете, взять кошелек свой с деньгами, прийти в парк, положить на лавочку или на фонтане там и уйти. И через несколько часов прийти в надежде, что ваш кошелек будет лежать на месте. Да его украдут. И вы так же сами, халатно, просто относясь к своим деньгам, просто отдаете свои монеты друг, чужим для вас людям, мошенникам. И это очень важно. Я каждому человеку э, скидываю, вот у меня есть заготовка, я вот, эту, вот это все, вот эту фразу, вот, вот это вот, то что выделил, я все скидываю каждому новичку, то есть это вся информация, то есть ролик тебя ждет, вкусная, обеспеченная жизнь, реферальные ссылки для подключения реинвеста, где посмотреть курс призм, что такое криптовалюта Призм? Это ссылка на Google-документ, в котором э, написано вообще все о Призм. Слайды и презентация для того, чтобы вы могли презентовать своим партнерам Призм. И вкратце, что такое Призм? Это справедливая криптовалюта. Хочешь начать зарабатывать с Призм прямо сейчас? Для активации кошелька напиши в личку. Ну, то есть все тут написано. И свои контакты. Дальше идет канал YouTube, на котором видеоролики можно посмотреть. Видеоролики все о криптовалютах, вернее, плейлист, в котором видео только о криптовалюте Призм. Призм, uh, недостатки построения сети паровоза. Зарегистрируйте официальный кошелек Призм на сайте. То есть вот берем uh, эту ссылку, вставляем, нажимаем Enter. Все, кошелек работает. Проверяем в другом браузере. Вставляем. Все, кошелек работает. Все, вот и по этой ссылке у меня все работает. Никакой не фишинговый сайт. Все четко. Так. То есть, все. Первая задача безопасности – это... Именно э -э заходить по правильной ссылке Вот я ее вам назвал Я пользуюсь только ей Дальше, о андроидах и айфонах Смартфоны на базе Android Все чаще становятся жертвами вирусов-дроперов Которые интегрируются в приложении Не я, из официального магазина Google Play Store Ситуацию осложняет тот факт, что дропперы не могут распознать ни служба безопасности Google, ни много... многие современные антивирусы. Смартфоны в опасности. В век информационных технологий даже самые непрод... непродвинутые пользователи гаджетов давно запомнили простую инструкцию. Если не хочешь подцепить вирус, нельзя пользоваться непроверенными источниками. К сожалению, хакерские техники не стоят на месте и теперь владельцы смартфонов Android рискуют заразиться даже после скачивания из официального магазина Google Play Store, сообщает портал Bleeping Computer. Если принять во внимание, что устройствами на базе Android пользуются около 80% населения Земли, то масштабы этой проблемы становятся куда опаснее. А причиной массовых заражений становятся специальные вирусы, которые называются дроперы, от английского дропер бомбос сбрасыватель Дроперы относятся к тем вредоносным программам, которые тайно заражают устройства другими вирусами, спрятанными в теле дропера. Такой метод заражения проходит в, нескольких этап в несколько этапов и плохо распознается защитными программами. Как рассказал газете газете.ру руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов эз Россия» Сергей Кузнецов, дроппер, в отличие от классических вирусов, сами по себе не ведут деструктивной или вредоносной деятельности, но являются неотъемлемой частью начальных этапов многих вирусных атак. Дроппер ведет себя, как обычное программное обеспечение, взаимодействует с пользователем, выполняет заявленные функции, но кроме этого несет в своем коде полезную нагрузку. Как правило, эта полезная нагрузка, зашифрованная, не может быть детектирована на этапе стандартной антивирусной проверки файла. После запуска самого дропера полезная нагрузка извлекается в отдельный файл, сбрасывается отсюда и название данного семейства вирусов. Кроме того, дроппер может быть использован для маскировки работы вредоносного кода, что дополнительно осложняет детектирование, пояснил эксперт. В последнее время дроперы получили широкое распространение, так как пользователи зачастую не знают, что в их смартфоне появился троян. Кроме того, подцепить дроппер может любой человек, скачивающий приложение из магазина Play Store. Когда такой вирус интегрирован в мобильное приложение и подается на одобрение в Play Store, защитные системы Google не видят в нем угрозы. И выставляют программу в магазин. В магазине для общего доступа. Ситуацию усложняет тот факт, что на смартфонах редко устанавливаются современные антивирусные программы, которые могли бы вовремя обнаружить угрозу. Кроме того, согласно данным исследователей, Avast, 3D некоторые гаджеты на базе Android, не прошедшие обязательно сертификацию Google, поставляются на рынок с уже предустановленными дроперами, дроперами внутри. Трюк с дроперами часто используются для установки банковских троянов. По данным ИБ-исследователей, количество заражений с помощью дроперов начало расти с мая 2017. -го. Последний крупный всплеск был зафиксирован в январе 2018 года. Тогда зловред Экзобот распространился среди пользователей в, Австри в Австрии, Великобритании, Нидерландах и Турции, скачавших зараженные приложения в Google Play. Банковские трояны атакуют приложение мобильного банкинга, получая данные карты пользователя и выкачивая деньги с его счета. По словам технического директора Checkpoint Software Technology Никиты Дурова, в июне 2018 года была зафиксирована высокая активность загрузчика Dorkbot, который затронул 7% организаций по всему миру и поднялся с 8 на 3 место в списке самых активных и вредоносных программ по версии Checkpoint. Dorkbot удаленно выполняет код через оператора, а также скачивает дополнительное вредоносное ПО на уже инфицированную систему. Основная цель вредоноса охота за критической информацией и запуск ДОС-атак, вирус который не видно. Пользователи техники Apple могут чувствовать себя чуть более защищенными от вирусов-дроперов, так как App Store предъявляет более строгие требования к приложениям и проводит более тщательную проверку, прежде чем допустить программу в магазин. Кроме того, Apple не разрешает приложениям на iOS скачивать, устанавливать и запускать какой бы то ни было код, что было бы неплохо перенять их конкурентам из Google. В рамках борьбы с дропперами Google запустил сервис Play Protect, который постоянно сканирует приложения в официальном магазине а -а -а, приложение на предмет подозрительной активности. Тем не менее, эксперт Гетен Ван Димьен из Тритфабрикс считает эту меру неэффективной. Приложение с дропперами крайне трудно вычислить. Как вы можете догадаться, злоумышленники прикладывают очень много усилий, чтобы их не раскрыли, заявил Ван Димьен. По мнению эксперта, Google стоит усилить меры безопасности и проводить более подробные тесты на стадии допуска приложения в магазин, так как в интернете можно найти большое количество информации о дроперах, которые помогли бы компании без труда распознавать угрозу. Что интересно, мы наблюдаем, как многие антивирусы то также не справляется с выявлением дропперов. Это значит, что данный вопрос следует публично обсуждать в целях повышения осведомленности, заключил Ван Гемен. Пока же абсолютную защиту от дропперов еще не придумали. Эксперты советуют соблюдать три главные рекомендации. Использовать современное антивирусное программное обеспечение, устанавливать приложение только с официального сайта разработчика или из официальных магазинов, а при загрузке ознакомиться с отзывами и репутацией приложения вот так вот уважаемые друзья под своим видео на своем канале я оставляю вот эту ссылочку вернее не вот эту ссылочку а вот это вот все описание криптовалюты призм я оставляю обращайтесь ко мне в личку с вопросами если будут таковые и на самом деле все нужно находится вот здесь в описании просто все изучаете смотрите и подключаетесь к криптовалюте Призм. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.